Державу свою, рукою своей Богородица, Сделит на землю зарю. Разложила белый покрова, Да на землю ступила босой. Набрала водицы в рукава, Напоила травы росой. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире беседы о православии в начале было слово. Рубрика «Лик Богоматери». Меня зовут Евгения. Сегодня мы поговорим об одном из самых почитаемых образов Пресвятой Богородицы. Это образ Пресвятой Богородицы Все царицы. Вот перед вами эта икона. На этой иконе вы видите нашу Пресвятую Матушку, восседающую на троне. Матушка одета в пурпурные одежды. Это символ ее царственного достоинства. Рукой она указывает на младенца, который прямо сидит на ее левой руке. Одной рукой он благословляет все человечество, а в другой держит свиток. Указывая на своего сына, Пресвятая Богородица, говорит нам, что истинный Путь спасения лежит только через иисуса христа позади труна мы видим двух ангелов справа от пресвятой богородицы в пурпурных одеждах ангел молитвенно простирает руки к младенцу иисусу христу и его пречистой матери слева в голубых одеждах ангел крестообразно сложил руки и при том что интересно одно из крыл из крыльев ангела отведено вверх. Это многих удивляет, но почему именно так изобразил иконописец ангела, сказать сейчас нельзя. Может быть, впоследствии мы об этом и узнаем. Этот удивительный образ находится на святой горе Афон в одном из самых обширных и богатых монастырей. Вотопецком монастыре. Вотопецкий монастырь был построен в начале IV века святым равнопостольным императором Константином Великим. Но через несколько десятилетий был разрушен Юлианом, отступником. Правда, в очень скором времени был восстановлен императором Феодосием Великим в знак благодарности за чудесное спасение своего сына Аркадия. Однажды юный царевич возвращался вместе со своими придворными из Рима в Константинополь. Он плыл на корабле. Судно попало в сильную бурю, и царевича накрыло волной и смыло за борт. При этом юноша призывал о помощи Пресвятую Богородицу. Когда буря утихла, Корабль прибился к Афонскому берегу. Путники в скорби вышли на берег, очень сожалея о том, что не уберегли юного царевича. И вдруг под кустом, около разрушенной древней обители, они увидели живого и невредимого Аркадия, который мирно спал. Когда они его разбудили, юноша только смог произнести «Это меня спасла Пресвятая Богородица». Сейчас на месте этого тернового куста, под которым спал Аркадий после своего чудесного спасения, находится алтарь главного собора Ватапетского монастыря, собора, освященного в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. Вот в знак благодарности за спасение сына Феодосий Великий восстановил эту древнюю обитель, которую назвал Ватопет. В переводе с греческого означает куст отрока. И со временем Ватопецкая обитель стала одним из самых главных монастырей Афона. В ней хранятся такие известные святыни, как части животворящего креста Господня, часть губки, на котором распятому Спасителю подавали уксус и желчь. Находится честная глава святого Иоанна Златоуста, глава Григория Богослова, а также такие известные святыни, как чудотворные образы Божьей Матери, отрады или утешения, предвозвестительница, расстрелянная и всецарица. Всецарица появилась в XVII веке. Один старец, подвязавшийся на фоне, подарил этот дивный образ Ватапецкому монастырю. Ее поместили слева от царских врат, И сейчас оригинал образа все царицы там так и находится. И буквально сразу от этого образа стали происходить чудеса. Древнее предание гласит, что самым первым чудом это было вразумление юноши, занимающегося колдовством. А в одно утро в храм вошел странно одетый молодой человек. Он встал перед иконой Божьей Матери и стал произносить какие-то странные, непонятные слова. И вдруг икона просияла неземным светом, а юноша неведомой силой был оторгнут от иконы и отлетел сразу к дверям храма. В страхе он выбежал из храма и со слезами на глазах Потом признался афонским старцам, что он вел грешную жизнь, занимался магией и пришел в храм с целью проверить, как будут действовать его заклинания на икону. Позже он раскаялся и принял монашеский постриг и благочестиво закончил жизнь в числе монастырской братьевы Топецкого монастыря. Так Пресвятая Богородица Отвратила его от гибели. Затем стали замечать, что тот, кто помолится перед образом Пресвятой Богородицы, исцеляется от разных недугов, особенно от раковых и иных опухолей. Но божьим промыслом сведения об этой иконе за пределы святой горы Афон вплоть до 20 века – не распространялись. В русских источниках XVIII-XIX веков мы встречаем упоминания о многих иконах Божьей Матери, но об образе Всецарицы нет. Эта икона была промыслительным образом явлена миру только в XX веке. Первый список с иконы был сделан только в 1993 году. Именно в этом году со святой горы Афон впервые этот образ был привезен в Грецию и выставлен на поклонение людям. И произошло удивительное событие. Очень многие дивным образом исцелились от различных недугов. Особенно много было исцеленных от раковой болезни. Слава о том, что тот, кто помолится перед дивным образом все царицы, исцеляется от рака, мгновенным образом разлетелось по всему миру. Об этом узнали и в России. В России стали распространяться открытки с изображением Божьей Матери все царицы. Особенно эти открытки приобретали те, кто в своей семье столкнулся с этим тяжелейшим недолгом. Но открыток на всех не хватало. Тогда по просьбе общины милосердия святого праведного Иоанна Кронштадтского при детском онкологическом центре на Кашевском шоссе в Москве наместник Ватопецкого монастыря архимандрит Ефрем благословил сделать список с иконы. Икону писал один опытный иконописец из Ватопецкого монастыря на горе Афон. Икона писалась красками, смешанными с водой, взятыми с молебна перед иконой «Всецарица». И после того, как список был написан, 11 марта 1995 года он был доставлен в Москву в детский онкологический центр. Перед иконой сразу же был отслужен молебен. И после этого врачи заметили, что состояние здоровья детей значительно улучшилось, и улучшилось. Это нельзя было объяснить только химиотерапией. А в ближайшие праздники Рождества Пресвятой Богородицы и потом введение во храм Пресвятой Богородицы икона источила мира. Позже икону перенесли в храм всех святых в Красносельском переулке. Но потом ее периодически приносят в онкоцентр и служат молебной. И многочисленные чудеса были отмечены перед этим образом. Известно уже много случаев, как, когда дети и взрослые исцелялись от раковых опухолей, а также от нарко- и алкозависимости. И таких чудес много. Сейчас есть еще списки с иконой ⁇ Все царицы ⁇ Список есть в... В владычном женском монастыре иконы Божьей Матери Всецарицы в Серпухове есть списки иконы Божьей Матери Киева Печальской Лаври и на Валааме. Два последних списка в 2002 году привез лично для этих монастырей Архимандрит Ефрем, настоятель Вотопецкого монастыря. И сейчас по молитвам верующих перед образом тех, кто молится перед образом всецарейца, происходит много исцелений. И таких историй очень много. Приведу лишь некоторые из них. Родители девочки, у которой врачи обнаружили рак почки четвертой степени, случайно узнали о чудотворном образе в Красном селе. И в течение 40 дней читали окафест всецарейцы. После чего было медицински засвидетельствовано полное исчезновение опухоли у их дочери. Столь удивительное исцеление заставило всю семью обратиться к Богу и стать постоянными прихожанами одного из подмосковных храмов. В церкви всех святых каждый воскресный вечер совершается акафест образу Всецарицы, освещается и раздается верующим маслом. В будние дни икона находится в Нижнем храме Казанской Божьей Матери и в течение всего дня доступна для прибегающих к ее заступлению. Вот еще один интересный случай. У одной женщины зимой 1995 года была обнаружена опухоль мозга. Уже пошли метастазы. Стала она приходить на молебны к святому образу. И уже через год, Весной на повторном обследовании опухоль не нашли. А один из прихожан храма у всех святых страдал раком мочевого пузыря. Стал ходить к всецарице на молебной. Через год от болезни не осталось и следа. Еще одна женщина получила тяжелую травму позвоночника. Компрессионный перелом со смещением. Сделали операцию, но сильнейшие боли не утихали. Тяжело было самостоятельно сделать несколько шагов. Буквально приползла к все царицы. Сейчас без посторонней помощи ходит в храм. В подмосковных луховицах, в храме Рождества Христова, каждый вторник тоже проходят молебны перед этим дивным образом Пресвятой Богородицы все царицы. И если мы будем посещать молебны, искренне молиться, Пресвятой Богородицы, не обязательно перед э, Всецарицей, потому что это один из ее образов. Образов Пресвятой Богородицы много, а сама Матушка у нас одна. То по нашей вере она обязательно нам поможет. Дорогие братья и сестры, я поздравляю вас с Днем Памяти, иконы Божьей Матери Всецарицы. Пусть наша Пресвятая Матушка хранит вас всех благодатным своим покровом. Крепкого вам здравия! Белая лебедушка, белые твои крыла закрывают ноги.